разговаривать о том, как поднять все уверенность в себе и быть всегда в тонусе, не оглядываться на кого-то, не откладывать на потом. И вот действительно, когда уверен в себе, тогда и работа идет лучше. Сегодня конкретно поговорим только об одном шаге, о планировании своей работы. В интернете работа требует отдачи, требует времени. И то, что говорят, за 3 минуты или там за три часа даже, находясь у компьютера, вы заработаете большие деньги, это сказки и отвратительные сказки, потому что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Так вот, чтобы вот это вот не было разнобродов в голове, чтобы не было метаний от случая к случаю, конечно, нужно себя дисциплинировать именно с точки зрения планирования, выпуска постов, почему именно на контент-план сегодня делается большой упор. В контакт уходим, уходим в свою мастерскую успеха и смотрим, какие виды постов бывают, на какую тему посты писать. Полезный контент должен быть. Это какие-то советы, рецепты, инструкции, лайфхаки. Наряду с этим должны быть развлекательные видео, это то, над чем мы начали с вами работать. Видео не так просто создать. Также очень хорошо работает цитат. Дальше вовлекающий. Обсуждение в комментариях обязательно нужно, чтобы обратить на себя внимание. И вы прочитали эту тему и пишите отзыв. Вот это вот, когда вы делаете репост на стрелочку, нажимаете, вот на эту, да? Вот на эту стрелочку нажимаете, открывается вот такое окошко. И там написано ваш комментарий Вот вы здесь пишете, вы можете здесь целую статью написать никто не запрещает количество знаков не ограничено то а чтобы они были всегда в верхних рядах вот здесь должно быть как можно больше э, вот это число двойка здесь пока два комментария да? а если будет здесь 12 оно тоже влияет на рейтинг вашего поста а мы хотим чтобы нас, наш пост читали все правильно мы же для кого пишем? для людей и он продолжить изучать ее страничку у нас она все поэтапно разбита то есть сначала мы вам показали только как говорится буквы познакомили а как складывать из букв слога, слоги и слова мы будем говорить на втором этапе а почему пауза ну все ребята спокойной ночи